Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейт. Анализ рынка на сегодня, 3 октября 2022 года. Рынок находится в зоне экстремального страха. Индикатор страха и жадности показывает отметку 24. Индекс альт сезона показывает отметку 63. Все еще находимся ближе к альтам. Давайте посмотрим ликвидацию за последние 24 часа. У нас ликвидировано 27 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму 67 миллионов долларов США и преимущественно потери несут лонговые позиции. Также давайте посмотрим на соотношение коротких длинных позиций за последние сутки. У нас сейчас доминируют с незначительным перевесом шортовые позиции 50,24%. Индекс доллара США находится сейчас в коррекционном снижении. На дневном таймфрейме мы корректируемся уже третий день. Сейчас у нас удерживает от падения цена средневзвешенной объемом. Вивап на индикаторе Cypher B мы видим желтую волну. Она уже внизу и перешла в горизонтальное положение. Поэтому сильного снижения может и не быть. Для нас сейчас важно обращать внимание на уровень 111. Если продавливается этот уровень индексного показателя, то скорее всего мы уйдем немного ниже. Следующей поддержкой выступает зона 109. Доминация после продолжающегося снижения, как мы с вами ранее в обзорах предполагали, 5 крестов на индикаторе Cypher A обычно означают разворотную динамику, так и произошло, обратите внимание, 5 крестов, и индексный показатель развернулся, и сейчас продолжаем прирастать. При прорыве уровня FIBA 41-47 мы продолжим восходящую динамику по доминации, и в большей степени, вероятно, я уже говорил о том, что при в дальнейшем движении рынка, в том числе и в негативную динамику, доминация по биткоинам будет прирастать. Это не тот альтсезон, которого стоило ждать. Тот альтсезон, который ждут все, обычно происходит на обычных рынках. Обратите внимание на недельный таймфрейм. График биткоина продолжает нам показывать понижающуюся динамику. Как я уже сказал, медвежий рынок продолжается. Обратите внимание также на падающий клин. У нас это видно в оранжевых линиях. И у нас вероятность того, что мы этот клин попытаемся пробить в боковую динамику. Почему? Потому что диапазонная торговля продолжается. Верхнее значение этого диапазона, отметочка 24, нижнее значение 18. И самое что интересное, мы ушли в этот диапазон на протяжении последних трех месяцев это небольшой срок в рамках таких коррекционных движений видите 91 день примерно срок небольшой но достаточно существенный с точки зрения того что мы уже где-то близко к тому чтобы вырваться из этого диапазона с большей степенью вероятностью я считаю что прорыв конечно будет Вниз, потому что множество негатива у нас нарастает в ближайшее время. Но для того, чтобы точно понять, куда будет двигаться рынок, нам нужно понять, что за событие будет происходить. Во-первых, в первую очередь, хотел обратить внимание, что сегодня по московскому времени, примерно в 17 часов, 17.30, состоится внеочередное экстренное заседание Федеральной резервной системы. И обсуждать как раз таки там будут дисконтирования по ключевой ставке. Возможно, также в обсуждении будет в том числе и количественное смягчение. В частности, это связано с предполагаемым возможным банкротством швейцарского банка Credit Suisse. Ну, в этой части хотелось бы отметить, что это, наверное, не первый банк, который сейчас подвергнется достаточно таким серьезным испытаниям. Можно сказать то же самое и о Deutsche Bank в Германии, который тоже может быть следующим в этом же направлении. И, конечно же, регуляторам в том числе придется каким-то образом решать сейчас проблему с тем, что ужесточение денежной и кредитной политики, повышение ставки, ключевое, как и... В США, так и в Европе может сказаться на серьезных последствиях в виде долгового кризиса, который мир еще не видел. Конечно же, регулятор довести до этого состояния не желает экономику в любом случае, и, скорее всего, банки будут подвергаться возможной национализации. А с точки зрения того, что будет делать регулятор, на мой взгляд, конечно же, количественно смягчать в конечном итоге свою риторику для того, чтобы попытаться накачать ликвидностью банки, чтобы каким-то образом продержаться в экономике. Потому что мина при прохой игре, которую сейчас активно проявляют центральные банки в попытке перейти к цифровизации главных валют, да, так называемых CBDC, но это никоим образом не скрывает на самом деле долговой кризис в фиатной валютной системе но стоит также обратить внимание что подобное количественное смягчение рынок может воспринять в положительную сторону конечно же и мы увидим с вами отскок к этому у нас уже подводил дневной таймфрейм, если мы с вами посмотрим внимательно. Мы здесь хоть и видим красную точку, ее не видно сейчас внутри красного манифлоу. Но у нас восходящая динамика с точки зрения волн моментума. И если отскок будет, и в перепробности, кстати, стахастический RSI тоже подсвечивается салатовым. Если будет даже отскок, сильный V-образный, я хочу обратить на это особое внимание, это может быть бычья ловушка. В целом, пока глобально на рынках мало позитива и если мы посмотрим с вами на экономический календарь то это будет понятно у нас в пятницу 7 октября будут данные по уровню безработицы за сентябрь и эти данные в первую очередь сейчас влияют на оценку экономики главной экономики мировой соединенных штатов америки потому что если безработица будет повышаться, а сейчас у нас 3,7% и прогноз тоже 3,7%. Так вот, если эта сумма будет выше, то вероятность того, что будет признаваться все-таки некая рецессия в экономике США, она достаточно серьезно возрастает. По крайней мере, я уже говорил это в своих обзорах на последнем заседании Федеральной резервной системы, журналисты задавали вопрос главе этого ведомства, и он отвечал, что рецессии нет, и это связано с тем, что у нас... Падает уровень безработицы. Также стоит обратить внимание и на следующую неделю, это очень важный день, это 13 октября 2022 года. Выйдут данные сентябрьские по инфляции. Соответственно, если эти данные будут негативные, мы увидим с вами очень серьезную просадку, очень серьезное падение на всех глобальных рынках. Это что касается негативных сценариев и более плохих новостей. Что касается хороших новостей в глобальном масштабе, мы с вами уже неоднократно об этом говорили в обзорах, что рынок продолжает формировать дно, оно еще не завершено. То есть имеется в виду формирование дна не завершено, мы можем уйти на более глубокую капитуляцию. Сильные руки продолжают удерживать долгосрочные инвестиции. Для того, чтобы рынок развернулся, необходимо, чтобы эти средства начали продаваться, в том числе и с реализованными убытками. Также обратите внимание на этот индикатор, это P-Cycle. Почему он назван P? Потому что число очень сильно подходит при делении 350-дневной на 111-дневную. Здесь она умножена на 2. 350-дневная скользящая средняя данный индикатор очень четко отрабатывает пики и падения цены. И сейчас мы находимся на дне. И достаточно давно, обратите внимание, вот период с 2014 года по 2015 год мы находились на дне Также можем посмотреть период с 2017 года по 2018 год, прежде чем начался разворот даже по 2019, если быть точнее И сейчас мы точно в таком же движении Где-то не за горами тот самый разворот, но с учетом того, что это индикатор показывает достаточно большие средние скользящие Нужно учитывать, что это не завтра, не послезавтра, но где-то уже недалеко тот самый конец формирования медвежьего рынка, конец формирования дна медвежьего рынка, после чего, конечно же, последует новый цикл, цикл накопления. Ну и переходя к графику биткоина, также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в ближайшее время мы продолжим, скорее всего, двигаться в таком боковом движении. Обратите внимание, это происходит несколько дней, если говорить в локальных масштабах. После чего нам обязательно, скорее всего, потребуется какое-то импульсное движение, после того, как рынок накопит достаточно для этого энергии. Если мы посмотрим с вами на короткие часы и ловить короткие сетапы для трейдов, то сейчас мы находимся в примерно в восходящей динамике. Но обратите внимание, как выглядит уровень FIBA. Если мы не закрепляемся выше этих уровней, то индикатор нам показывает стрелочки вниз. Это означает, что при незакреплении мы уйдем в более глубокую адресовку волны моментума. Да, у нас зеленая точка на сайфере. Да, мы пересекли желтую волну вап снизу вверх. И находимся в перепроданности уже достаточной по индикатору RSI стахастик. Но в любом случае сейчас мы все еще находимся в слабости и в ожиданиях по рынку. Двухчасовой таймфрейм. Нам показывает примерно ту же самую динамику, мы двигаемся снизу вверх, поэтому какие-то движения импульсные для того, чтобы разгрузить по рынку слабые руки, они могут быть, надо быть очень внимательными. Но скорее всего, вероятнее всего, цена будет двигаться где-то примерно в этом же диапазоне. Верхняя волна точки пивот у нас находится на отметке 19.300, а нижняя волна точки пивот находится на отметке 18 975 есть вероятность ухода красной волны манифлоу в зеленую зону и волна двигается снизу вверх поэтому какой-то прирост у нас может происходить поскольку речь как раз таки как я уже сказал будет идти о некой оттепели и смягчении, и это связано с тем что происходит сейчас в макроэкономике на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, поддержите канал комментариями, не забывайте подписываться на телеграм-канал и телеграм-чат, и на этот канал, если вы еще не подписаны. Ссылки в описании к этому видео, на все наши ресурсы, а также в закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гош, канал IndexRaid, и до новых встреч.